Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше... Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артем, теперь держись. Артем, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их использовать все равно нельзя. Это мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Uh-huh. К лестнице, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне шутка. Я думаю, мы сейчас на пороге ада. И встречает нас лично сатана. Артем, давай ко мне. Где же у него кнопка? Ага. Получилось. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, три, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть. А надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. <связь> Это Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятие! Система ручной активации, гидравлика. А чёрт! Артём, теперь задание на миллион. Видишь, там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляции. Где мы сможем поднять я приду туда! Я отвлеку эту тварь. Но сейчас или никогда. Контактная зона. Извлечение сдержки. Это контактная зона. Команда, извлечение стержня. Сто процентов! Сейчас, ребята, минуту. Арчам, тут люк, давай сюда. Будь оно не ладно, лифт мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Поднимет. у нас тут все под контролем пока вроде все пашет возвращайтесь в точку старта ульман ждет вас там с подарочком ты только оглядись артем это же наше наследие и наше будущее Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Мы отвоюем наш мир огнем и мечом, Мельник произнес эти слова, но я будто бы уже слышал их от Хантера. Огнем и мечом. Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. Да, он Создание, которое живет там внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино, Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь. Прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Артем, бери систему наведения. только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом со останкой телебашней. Именно тут и завязалась та битва с которой я начал свой рассказ. чем Артем, Сюда! Нам нужно убираться отсюда. Будь они прокляты. Не тасируйся. Вперед, вперед! Артём, давай назад! За мной, Артём, не останавливайся ни на секунду! Слева, а не слева! Давайте ко мне! Теперь сюда! Давай, давай, давай, давай! Вперёд! Почти попал. Почти попал. О, больше что рассказать мужикам? Мы как бы невидимые. Ты на фулус мой не очень. Стой! Проклятие, огонь! Вперед, вперед! Теперь тихо. Пошли. Uh, Теперь yeah, надо найти yeah. бутырь. Сюда. Давайте, давай, забраться на крышу лифта. попробуем отцепить противояд лифта. Давай, давай, упорежало, давай. Мне говорили, пойдешь, пойдешь в армию, будет весело. Доставил нас прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони. И будто бы его судьба зависела от меня. И я сделаю все, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но человек предполагает, а располагает кто-то другой. Держись покрепче. Будет трясти. Да, Артем, С тобой все в порядке? Фантастика! Ульман! Ульман, Ульман как слышите? Мы, мы на, на базе. Цель скрыта за облаками. облаками. Мы, мы поднимаемся. поднимаемся. прием. Ладно, Артём, нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять! Демоны! Прячься! Она, Она улетела! улетела! Найди способ сюда забраться! Не подыхай, тварь! Беги, Артём, беги! Ульман, как Ульман, слышите? Как слышите? Мы, на башне. Мы на башне. Цель скрыта, Цель скрыта за, облаками. за облаками. Мы поднимаемся, поднимаемся. прием. Ладно, Артём, нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Демоны!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 Подыхай, тварь! Беги, Артём, Беги! Ульман, как слышать? Мы на башне. Мы на башне. Цель скрыта, Цель скрыта за облаками. За облаками. Мы, поднимаем Мы поднимаемся. приём. Ладно, Артём. нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Демоны! Она, Она улетела. улетела! Найди способ сюда забраться! Yeah. <gasps> Не, не, демон демонов, Продолжаем подъем! КРИКИ а -а -а -а! На связи! Мельник! Мельник! Стреляй, Артем! Артем, Мельник! Огонь! А -а -а -а. Вот черт! Ульман, Ульман как сцены? слышите? Стреляй. Меня ранее ранили! <связь> будете на связи Артем, прием. прием, вас понял полковник, прием. Лазерное наведение нам тут не поможет Артем, облака слишком кустые. Придется тебе забраться наверх, чем выше, тем лучше, и установить систему наведения там. Давай, парень, теперь все в твоих руках. Yeah. Артем, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем.